Не, ребята, соединиться тоже не получится, я хотел соединиться, но это невозможно, потому что колесо упирается, мне надо в ту сторону поднимать. Поэтому вариант один, либо ждать, когда погода устаканится, потому что здесь все довольно переменчиво, завтра может быть солнышко и уже и от снега не следов. Либо Товин Компани звонит, сегодня воскресенье, я сегодня точно не позвонишь. во-первых, многие закрыты, во-вторых, ну вот опять же, погодные условия они все в работе им какое-то задание тяжелое там брать кого-то что то там поднимать непонятно где куда нет им проще вон вытащит вытащить кого-то из снега лебедочкой потихонечку ну ладно поеду наверно пообедаю искупаюсь или помоюсь как вы вот всегда мне говорите надо говорить в общем катаюсь ребята по населенному пункту смотрю какие здесь есть заведения Делать ничего не остается, а жду, когда наладится погода. Может быть, завтра все изменится. Вполне такое возможно. Здесь уже были снега, и на следующий день снова, как ни в чем не бывало, погода плюс 15, солнышко, так что... Может быть, что-то изменится. Сейчас доехал до одной товинговой компании, написано был товинг, но там вообще ничего нет. В общем, идея у меня какая есть. Сейчас я еду на другой трак-сервис, хочу купить домкрат посильнее, может быть. А Какие-то подложки, деревяшки найти. Я думаю, что как только наладится погода, я буду, наверное, буду, наверное, все тачки сгонять из трейлера. Потом пытаться подсоединять трак с трейлером. И потом, наверное, либо на месте уже сам подниму этот трак, этот трейлер. И потом им позвоню, скажу, все, готово, просто замените, блин. То ли я просто возьму, подсоединю и выйду на дорогу, одну полосу закрою. Сейчас хочу купить конусы, чтобы перекрыть эту полосу такая идея, ребята, а больше ничего не остается то есть я уже разные варианты продумывал сейчас не спеша сидел, чаек пил ну только такие варианты, потому что Toving Company, они все закрыты, сегодня не работают какие, какие работы все заняты но, но это, это вообще бред, то есть это это бред, о, бизоны, смотрите но это бизоны, это маркированные у них там на ушке что-то висело а я видел в дикой природе это круче, короче говоря катаюсь, в принципе, а что делать остается катаюсь, видите сколько драков стоят не двигаются. Хотя, вы знаете, может это я сам себя убеждаю, но вот дорога, видите, чистая. Наверное, посыпали чем-то или почистили, не знаю. Короче, я посмотрел прогноз погоды. Сегодня сейчас минус 11. И, ну, вот так пасмурно. Завтра будет минус 2 и светло. Так что завтра будет хорошо. А я еду на ти на другой тракстап. Навигатор показывает здесь затруднительное движение, хотя движение не затруднительное, но просто рекомендует снизить скорость. Еду на ти заправка может быть там что-нибудь найду мне нужное, а вон там мой трак стоит где-то, трейлер. Сейчас я вам его покажу. Вот, ребята, смотрите, приехала подмога для вот этого автодома, прицепа трейлера. Эвакуатор пытается, не знаю, каким образом его вытаскивать оттуда, но им виднее. Полиция, эвакуатор, еще один эвакуатор, то есть водитель просто уехал, и они уже без него этим занимаются. А вон там стоит мой трак, трейлер, точнее, вон он прям рядом. Туда еще пока никто не приехал, ну и туда надо, конечно, много сил потратить, это не как этот мой, попробуй, колеса спущены, упавшие. Я бы рад был, если бы они его эвакуировали. Может, реально пойти спать два дня, потом позвонить, сказать, ну где? Отдать им тысячу долларов и все. Не знаю, не знаю, что делать, но ладно, погода налаживается вроде бы. Я думаю, что сгружу просто тачки и справлюсь их помощи. Если они отказываются мне помогать, я все сделаю сам. Бедолага стоит. Все замерзшее. Ездить можно с трудом, ребята. Все буксуют. Вот. Лед! Вот это все лед. Я приехал на трак-стоп. Пойду посмотрю, что тут у них есть. Может, что-нибудь куплю. Какие-нибудь. Там краты или подложки, какие-нибудь, деревяшки. Ну, короче, что я мне делать, ребята? Не бездельничай же, не сидишь просто так, правильно? хоть что-то поделаю, а завтра погода наладится, я все сделаю, выгоню все машины на дорогу, надо просто выгнать все на дорогу, потом поднять быстро сделать да, это, конечно, что-то из области фантастики короче говоря, страшно мне на дорогу вытаскивать машины в такую погоду сейчас они как бы в оболочке в трейлере, а будут стоять на дороге, так что пока не буду это делать ждем, когда погода наладится в общем, здесь ничего нет, ребята, я поискал, обыскал я думаю, ну хоть что-то надо утащить. Я как эти, знаете, дедушки, которые с ума сошли, бабушки, и тащат все в дом. Вот я также все себе в дом притащил. Принес вот такой вот деревяшечки. Тонкие, не очень хорошие, но вот это вроде потолще. Но я их разобью по деревяшечкам, распилю, и будут у меня подкладки. Потому что узкие мне тоже нужны. Сейчас вот я буду чуть поднимать трейлер, когда выгружу его. мне надо будет что-то подкладывать, страховать, да? Подкладывать, подкладывать, подкладывать. И вот это будет совсем в тему. Не знаю, поеду, наверное, победу, что ли, знает, что делать. Что мне там на трассу возвращаться, сидеть в трассе около трака? Нет смысла. Снова приехал трейлер, ребята, немножечко светлеет, светлеет. Меня это радует. Давайте, давайте, тучки, расходитесь. В общем, я привез вот эту вот деревяшку, я ее потом на маленькие частицы раскалю. В принципе, ничего не изменилось, трейлер стоит, шина внутри, я ставлю такую бумажку, типа я уехал э, искать трак, я буду скоро, поеду, наверное, а, на трак-стоп на тот уже, я там был, теперь там, буду греться, ролик для вас выкладывать, мне интернет нужен, там есть интернет Wi-Fi хороший, и завтра понедельник, вы должны смотреть ролик каждый понедельник, поэтому в каких бы, ребята, обстоятельствах я ни был, всегда стараюсь вовремя опубликовать его, иногда и два раза в неделю. Ладно, не отчаиваемся, завтра будет хорошая погода, завтра все сделаю, завтра будет понедельник, будет новый день, все будет хорошо. Ребята, приехал я покушать, в Венди супчик поесть, и случайно увидел, что здесь, оказывается, автозон есть. Я купил себе на 20 тонн вот такой огромный, огромный домкрат, у меня такой же есть, но только на 12. Точно такая же фирма, коробочка, поэтому я буду двумя поднимать, я уверен, что все у меня получится. Единственное, еще бы найти, знаете, у них же здесь лапка вот эта маленькая, она круглая. Мне бы что-то найти, какой-то металл толстый, да, чтобы я положил, потому что когда я ставлю, когда я ставлю дерево, оно его продавливает, естественно, поэтому сейчас я поищу какой-нибудь кусок металла, может быть, не знаю, что-то подложить, чтобы площадь давления домкрата. Увеличить, чтобы мой уголок не гнуло, какую-нибудь вот такую лапку бы найти. Не знаю, где найти, но. Буду искать. что И скачет. шпалы продают. Я первый раз вижу в Америке, вообще, чтобы шпалы продавали. У нас в России баня была. Ну и дом, в принципе, и шпал. Прайс. 21. Это за одну, да. За одну шпалу 21 доллар. Но они какие-то маленькие, в России они огромные. Их тяжело утащить. Короче, магазин Home Supply какой-то. Бывает трактор supply магазин, очень крутый, там много всяких штучек, знаете, очень нужных для техники, можно найти мелочевки. Если это подобно этому, то мы, я уверен, что мы сейчас все здесь, еще нужно, найдем, даже еще один домкрат, если что, возьмем, чтобы двумя-тремя. Вот санки, пожалуйста. Ребята, вот еще нашел, смотрите, здесь есть домкрат на 30 тонн. Вообще монстр, представляете? Можно его купить будет, а тот тогда сдать потом. Что этот я вряд ли сдам, потому что это магазин незнакомый Но стоит 100 баксов Может быть действительно взять, пускай он мне пригодится, как вы думаете Немножко большеватый, конечно, не всегда он мне пригодится Но вот в данном случае это просто идеальная штуковина, которая мне нужна Наверное, я его сейчас возьму Он последний остался Жалко, нет таких, знаете, типа подкатов что-то подложить Но вообще здесь всякой штук, всяких штук много Сейчас я думаю, найду какой-нибудь еще пятак какой-то, знаете но здесь он сам по себе, этому думаю, пятак этот большой. Может быть, найду еще какую-то плашку металлическую, которую можно будет подложить. Может быть, симпровизирую. То есть, найду что-то что похожее, но не совсем для того предназначенное. Я думаю, да, я думаю, вот этот возьму, и завтра буду тремя кратами. Как вы считаете? Хорошая идея, нет? Ребята, смотрите, какой классный магазин. Здесь есть даже, видите, бензобаки. На такие, на трейлеры, на маленькие, на траки, точнее, устанавливают. Бензобаки, тулбаксы любые. Короче, эти магазины я люблю. Трактор-суплай есть, а есть еще вот такой вот магазин. Вот масло есть мое, кстати, масло. Цена какая? Цена нет. Прохотел сравнить. Короче, много всяких штучек таких, знаете, домашних. Вот какие-то покрывалы есть. Это, это тарпы, просто тарповать груз свой. Смотрите, что я нашел. Пойдемте, я вам покажу. Мне кажется, я нашел выход всех моих проблем и несчастья. Смотрите, вот такая вот лапка. Лапка, вот где-то она вон там лежала. Вот она. она, знаете, для чего нужна? Для распорок. Но мне она пригодится, то есть, смотрите, она очевидно, во-первых, она вот здесь можно зафиксировать, ну, как, что, что значит зафиксировать, просто ее туда положить, и она как бы будет сама в этой, вот в этой штоке гулять, да, во-вторых, это немножко, ну, не немножко, а значительно увеличивает площадь давления, плюс она еще металл очень толстый, видите, пол сантиметра. Хотел сначала вот этот вот взять, какой-то набор, но это, это как-то, блин, она будет вылетать, а вот здесь она будет давить, и плюс еще она не будет из себя, из, это, выходить из, из, из этой вот ванночки, так ее назовем, да. Мне кажется просто классная штука так что... Е, yeah, год, you. Сейчас спрашивают меня, все ли нормально. Все нормально. А он думает, я, наверное, может претензики предъявлять. Короче, берем, да, 30 тонн. Берем вот это. Ну, и пофиг, пускай он у меня будет. Он, вот, чувак, забраться не может. Надеюсь, что у меня получится. Давай, будешь пытаться еще. На ютуб попадешь. Блин, я полный привод не включил. Лед, просто лед. В общем, я еду сейчас проведать свой трак, посмотрю на него, как он там, трейлер точнее, все ли нормально, и в ночь поеду сюда на трак стоп, буду ночевать здесь. И о своем плане на завтра я вам расскажу. Сегодня воскресенье, ничего не работает, поэтому купил все, что мог, собрался, готов к понедельнику, готов к бою, завтра с утра самого раннего начну работать, а плане о своем немного позже. В общем, ребята, приехал обратно, попытался еще кое-что сделать, чтобы поднять трак. Ничего не получилось. Хотел заехать под него, его затащить, зацепить и уже на, на дисках хотя бы, ну, я думаю, невелика потеря на дисках выйти на полосу движения, одну перекрыть. Но, не, не получается. Завтра, завтра расскажу, что я буду делать. А пока я не хочу сегодня здесь ночевать. Я хочу сегодня здесь трак оставить. Доехать 4 мили буквально. Номер телефона свой оставил. Но это небезопасно. Я сейчас три треугольника, ну, как сейчас, вчера еще выставил. А сейчас я знаете, что сделаю? Пойдемте покажу. То есть... У меня там работают аварийки. Габариты, забыл слово. Габариты, они работают от трейлера, от трака. Я цепляю провод и все. Сейчас я, смотрите, что это сделал. Я сюда на плюс зацепил, видите, питание к моим аккумуляторам. Надеюсь, что ничего не коротнет, не перемкнет. И вот здесь аккуратненько, видите, поставил на габариты как раз. Все, габариты теперь у меня горят. А, это поворот елки палки а я на ту сторону посмотрел Сейчас переделаю, перекину на другой провод Потому что это поворотник у меня замкнул Сейчас я сделаю на габариты, чтобы все горело вокруг И таким образом я смогу его здесь оставить в безопасности Аккумулятор ночью сядет, естественно, на трейлере Но меня это не сильно беспокоит, я завтра подсоединю и заряжу То есть это вообще меньше из бед. Вот так, ребята, такой план. Вот здесь потеплее, ребята, расскажу вам о своих планах. Поскольку сегодня мне до томинговых компаний, до эвакуаторов не, не удалось дозвониться, они либо заняты, либо не работают, потому как воскресенье, они будут работать только завтра. А, какой выход вижу я? Я сегодня купил много домкратов. Для чего я их куплю? Я хочу завтра, в случае, если будет погода благоприятная, но даже если не очень благоприятно, это тоже сойдет. Я... Открываю трейлер, выгоняю все шесть автомобилей в рядочек их выставляю на обочине, естественно, там аварийные знаки, и все это такое. После этого трейлер, ну, соответственно, на, ну, даже, скажем, если каждая машина по полторы тонны, что вряд ли, это уже 9 тонн, правда, 9 тонн неплохо мне кажется. Так что на 9 тонн я стану легче. Я буду пробовать первое. Я буду пробовать поднимать вот эту сторону. То есть вот видите, да, у меня трейлер не может туда, трак не может по трейлер заехать, потому что там очень... В... Низко, очень низко. Мне надо поднимать трейлер. Не факт, что у меня это получится, потому что он стоит косо и скользко. И может быть я буду пытаться поднимать вот этим 20-тоником, а трейлер будет просто съезжать еще ниже, еще ниже. И таким образом ситуация будет усугубляться. Если это так, я остановлюсь и перейду на колеса. Попробую поднять колеса. Если мне это удастся, то я звоню им, говорю, ребята, я поднял. У вас не получилось, а я поднял. У вас пневматическая, блин, это э, домкрат пневматический, а у меня на ну, в плане воздухом, да, он на, э, от, от воздуха он работает, и воздух нагнетает туда давление, и, соответственно, вот эта вот вся гидравлика работает. А у меня просто гидравлическая, я фигачу рукой. И у меня, мне это удалось. Если же нет, будут какие-то проблемы, и реально, ну, какова, какие могут быть проблемы? Лишь только одна. Трейлер будет все дальше, дальше и дальше съезжать, потому что скользко, потому что он и так криво стоит. Если это будет прыскать, ну, тогда остается один вариант. Как к обеду, как раз я, я думаю, что я уже буду ну, знать точно, в какие, какой ситуации я нахожусь. Я тогда просто в обед звоню в товинговую компанию, в эвакуатор к обеду, завтра в понедельник. И, соответственно, они приезжают и либо цепляют меня и вытаскивают куда-то на дорогу, где ровная местность, либо... Как они говорили, зад поднять, колеса поменять. Но ну, я не верю, что это вообще вообще возможно. То, то, о чем они сегодня говорили. Зад поднять, как ты его там зад, ты там все помнешь, как ты его по -по поднимешь. То есть, нет, это не вариант. Скорее всего, бывают такие эвакуаторы, на которых вот этот fifth wheel площадка, за которую цепляется трейлер, он такой гидравлический и довольно такой уязвимый, так скажем. Он и низко и высоко очень берет. У меня это одна поверхность. Максимум я могу, ну, плюс-минус там 3-4 сантиметра подушками играть. Я ими играю, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Поэтому, блин, губы сегодня обветываю, ребята. Ветрено. Поэтому я думаю, что вот такой вариант самый будет правильный. Аккумуляторы, естественно, у меня сядут, отсядут от этих лампочек. Не знаю, насколько. Лучше бы, конечно, это делать в ночь, но в принципе уже время уже пол пятого Поэтому я думаю, что сейчас через часочек темнеть начнет И мне мои габариты, конечно, помогут А я поеду, наверное, сегодня на Тракстап Не вижу смысла находиться здесь и караулить его трейлер В общем, ребята, рассказываю об обновлениях Я позвоню в Товин company эвакуатором Для того, чтобы, думал, уточнить Можно ли с ними договориться на завтра, потому что Сегодня они все заняты, кто-то не работает. Тут думаю, если я завтра позвоню, а завтра будет снег. И если мне они будут нужны, то я им уже не дозвонюсь, я уже никакой вызов не смогу устроить. Поэтому я позвонил, говорю, завтра сможете. Он говорит, а что вам надо? Я говорю, мне надо зацепить мой трейлер, потому что я не могу зацепить, да? И немножко оттащить, просто взять полосу, закрыть и встать на полосе. Он говорит, я не могу зацепить твой трейлер, оттащить, я могу его просто поднять. Я говорю, ну, мне это и это, и мне и это этого будет достаточно, если ты его поднимешь одну сторону, я смогу подложить под него что-то и тогда он станет более-менее ровный и я смогу на своем трейлере заехать, на траке да? ну короче, я поехал сейчас деревяшек набрал к чему я клоню, кучу деревяшек набрал, у меня там куча, кирпич там есть огромный такой плоский, бетон еду туда, он будет через час, сказал но я думаю, он уже подъезжает Дархан звонит, сейчас отвечу вот такие дела Так, Томинг приехал, пойду узнавать что он мне скажет Куча всяких штучек у него. Сам он весь тяжелый. Массивная, конечно, штука у него, но не знаю, не знаю. Ух ты, он хочет меня объехать даже. Нифига себе он бесстрашный, круто. А я там переживаю лишний раз, направо съехать, Ну хотя у него полноприводный. Пойду спрашивать. В общем, ребята, снимать не очень удобно, знаете, просто держать камеру. Но чувак говорит, что это, типа, очень небезопасно, но ну, давай попробуем, давай попробуем. Сейчас будет пробовать с этой стороны Я подложу туда деревяшки Тогда она немножко ровнее встанет Молодец чувак, вообще не боится Заезжай, давай-давай попробуем Будем пробовать, что делать-то Передвигается Видите, у меня такие вот лапки есть Они туда прямо в асфальт, прямо в землю вставляются И все, сейчас будет пробовать дальше Короче, с этой стороны Он не стал пробовать, сказал, что ничего не получится Ему надо вставать вот так А так там не может вставать, потому враг и он не выйдет. Пробуем вот так вот эту сторону только поднимать. Не знаю, что получится. Короче, нет, ребят, он даже пытаться не стал. Он испугался. Он говорит, если я сейчас буду поднимать, то есть тут цепь нет смысла, потому что она туда покатится. И он говорит, он перевернется, если мы сейчас будем. Я говорю, да ничего не перевернется. Вот на этот угол пробуй потихонечку поднимать и будем смотреть. Ну, он, в принципе, может быть и прав. У него опыта побольше. У тебя же опыта больше. Будем дальше зимовать. Эй, эй, эй, эй, ты мои там треугольнички, не сбей, чувак. Ага, молодец, поднял. Поехал дальше. Короче, ребята. Офигеть история. Я такой только в фильмах видел. Или не в фильмах, или только какие-то спецоперации видел Блин, у меня, я говорю, даже еле-еле, потому что губы замерзли, еле говорят, нос замерз, все замерзло. Короче, Рассказываю вам, блин, у меня, у меня уже карточка на телефоне заканчивается, я сейчас буду пока ждем, а, сейчас скажу кого ждем, я буду это а, обновлять, на комп сейчас кидывать. Короче, рассказываю вам историю. Губа не шевелится, буду помогать ей. Он говорит, ну он ну, нормальный такой мужик, американец тоже, пытался, пытался мне помочь. Куда ты поехал, чувак, ты же сказал, ты будешь стоять здесь, что-то я не понял, что-то я не понял, или у них там два... А, нет, он вроде бы здесь будет стоять, да, нормально. Короче, что он сказал? Нормальный чувак, американец, говорит, давай пробуй, пытался по-разному встать и так, и так. Блин, он говорит, слушай, ну сейчас мы начнем поднимать ветер сильный. Плюс она будет слайд, и, говорит, перевернуться она может. Помимо того, что она будет слайд, она еще и перевернется. Он говорит, так... Так не пойдут дела. Перевернется, говорит, так сейчас трейлер тебе перевернем. Может, попробуем чуть-чуть. Он говорит: не-не-не, так не делается, дело, так нельзя. Ну, ладно, доверим всему его опытом. Тем более, что он, как бы, никак те американцы пришли: не, мы не можем быстрее уезжать. Этот как бы рассуждает, говорит, давай, что делать будем? Давай, говорит, у меня есть большой трак, давай позвоним туда. Может, это бизнес, конечно, ну, сколько угодно можно рассуждать, но, ребята, меня сейчас мало волнует, кто сколько заработает, кому сколько платить. Так или иначе, я буду платить, да, либо здесь стоять, пока не станет тепло и сам что-то там выгонять, тачки. Ну, то есть. Так или иначе, уже попал, да, и надо как-то вопрос решать. Надо ехать дальше, надо зарабатывать. Он говорит, хорошо, я сейчас позвоню в другой трак. Он позвоню большой трак, который может меня зацепить и оттащить сразу. То есть это он сказал. Я говорю: у тебя что, маленький? Он говорит: ну, у меня типа маленький. А сейчас, говорит, большой трак. Я позвоню. Позвоню в большой трак. Большой трак сказал, что окей, Я могу приехать в Anon hours. Что такое Anon hours? Я никак не пойму. Это типа несколько часов или около часа, NNR, постоянно мне так говорят, а что это такое? Ну, вот видите, словно ну, выложу сейчас загугли. Короче, типа, сколько-то часов сегодня он будет. Он говорит, сейчас он приедет, он тебя зацепит и оттащит на дорогу на нормальную ровную встань, чтобы ты мог заменить шина. А я буду держать с этой стороны, то есть он будет своими своей вот этой лебедкой, у него есть такие крючочки, он будет трейлер держать, чтобы он не перевернулся, потому что высока вероятность, что он перевернется, когда он начнет поднимать. Понятно, да? Потому что та сторона вся у нас упавшая. Ну, то есть, Вариантов немного. Я, я думаю, каким способом поступать. Завтра я хочу, ну, если вдруг у нас сегодня не получится, я хочу завтра полностью разгружаться здесь, если погодные условия позволят. И после того, как я разгружусь, я тогда буду уже, соответственно, своими вот этими 20 тонными 30 тонными тоннами, там, кратами поднимать одну сторону вот эту, пытаться каким-то образом. Но поскольку он говорит, что это может привести к тому, что он может перевернуться, это, конечно, небезопасно. Но вариантов немного. Понимаете, да, я в какой-то деревне нахожусь, в штат Вайоминг, и здесь помощи ожидать, как бы, такой экстренной не приходится. Потому что вот эти ребятня, которые ездят и купили себе трачки и считают себя большими специалистами с домкратами, и, ключа, и даже ключей нет, помните, я им ключи давал? Они нифига не соображают. О, нет, что-то, ничего не получается, надо тебе эвакуатор. То есть им их дело мало, знаете, сказать эвакуатора и, и до свидания. Знаете, так что... Ждем какой-то большой эвакуатор. Он сказал, что никуда у не уедет, пока вот он стоит. А, и крышку забыл закрыть правую. И будет держать, сказал, вот так вот. Короче, спецоперация на ночь глядя опять. Какого фига? Непонятно. Но одеваться некуда, что делать. Итак, ребята, приехал второй большой эвакуатор. Сейчас посмотрим, что он скажет. На один аксел побольше. А так, в принципе, практически такой же. Но, видимо. Все-таки грузоподъемность больше. В общем, ушли совещаться. Совещается уже минут, наверное, 7-10. Обсуждают, каким образом поступить. Вот этот хочет, как я понимаю, зацепить. Вот с этой стороны, не знаю, здесь машина летают как? Или водкой, чтобы он чтобы трейлер не перевернулся. А вот этот хочет, как я понимаю, поднимать и тащить. Я думаю так. Сейчас будем смотреть, на чем они остановятся. И остановятся ли вообще на чем -то. Или, как и другие ребята скажут, извините, до свидания. Ждем, когда консилиум закончится. Короче, он говорит, мне, вот видишь, вот это больше трака. Я говорю, да где больше? Такой же. Он говорит, нет, это говорит на 25, а этот на 50. Я не знаю, чего тон, наверное. 50 тон. В общем, он сказал, что у него плейт, вот это вот плейт, да, сама пластина, который он будет цеплять, мой мой трейлер, она больше. Поэтому, говорит, нет, нет как бы причин для волнения что трак перевернется. Он говорит, что типа все нормально. Я говорю, ну ты будешь держать? Нет, я не буду держать. А что тогда ты говорил, будешь? Но Он посоветовал с тем чуваком, тот, он говорит, что профессионал какой-то. И он сказал, что все нормально, просто зацепим и оттащим. Вот так, ребята. Короче, он посмотрел, говорит, что все нормально вроде бы. Установили такую специальную прибуду. Ух ты, как имитация Fifth Wheel на моем траке. Видите, специальную штуку такую устанавливает который будет заменой фифтвила Он просто в нее въедет и все, и поедет. И, соответственно, у него регулируется уровень. Поняли? Да, я не могу на своем подъехать, потому что уровень очень низкий. А он сейчас подъедет, зацепит. То есть точно так же, как я цепляю на траке. И все, и потащит его. Не знаю, на таких дисках, конечно, далеко не уедем. Но то ли на ближайшую какую-то стоянку мы поставим. Тут есть буквально 2 мили. Либо 4 мили на парковку. Но тогда от дисков ничего не останется, если мы так потащим. Не знаю, посмотрим, как он хочет сделать. Но трак, конечно, крутой Такие траки, кстати, товинг-траки, стоит около, я думаю, что не меньше 300 тысяч долларов. Сейчас будет подъезжать, ребята. Но если этот не возьмет, то уже никто ничего не возьмет, ребята. Уже все, уже я останусь здесь. Но жить-то я не останусь, конечно, я все равно справлюсь. Просто если не он, то... Сейчас он подъедет. А потом у меня есть такой пульт специальный, который управляет гидравликом. Он прямо отсюда зацепит его, заблокирует пином специальным, и все, и поедем. Единственное, тормоза надо разблокировать, для этого нужно подключить воздух. Все, остальное гидравликой. Гидравликой дальше засыпляет и поднимает, и выезжаем. Короче, сейчас он будет здесь поднимать лебедка, я так понимаю, а там будет поднимать своим лифтом. Чтобы он не перевернулся. И после того, как он поднимет, тоже будет выезжать. Я так они переживают, просто самый первый момент, чтобы понимать, будет ли он падать или нет. Короче, один вот этот боится очень сильно, а тот говорит, нормально все будет, давай. Тот, конечно, профессионал большой, шарит, ему все говорит, как, еще, куда. Зацепили цепь, чтобы не уронить. То есть этот просто страхует, чтобы он не перевернулся, а этот поднимает и смотрит, как он себя ведет. Трейлер. Короче, куча страховок, цепей напялили, натянули, все нормально, но... Пин не могут ставить, пин, который на кинг-пин идет, там кинг-пин такой, такая штука, за которую цепляется и вот надо туда пин ставить, чтобы трейлер не соскочил короче, потому что трейлер стоит криво, наклонен не могут зафиксировать, пин ставить страховочный fifth wheel вот в эту платформу поэтому сейчас посудим другим способом, другой лебедкой будем поднимать эту сторону слушайте, ну целый, короче... Целая просто спецоперация, ребят. Да, он будет подключать, видите? Чтобы разблокировать тормоза, нужно подать воздух. Потому что иначе оно просто волочится будет колеса и все. Все, воздух подал, значит тормоза разблокировались. Тормоза разблокировались и теперь можно спокойненько, спокойненько, а может быть не очень, пытаться выехать. их вообще не весело смотрится, он реально наклонился еще сильнее, когда он там поднял небезопасно очень поэтому они сейчас вот отсюда трос перекинули здесь зацепит и там будет поднимать тащить чтобы он все-таки ну, вот такой вот ребята опыт он тоже нужен как без него правда так что из всего извлекаем опыт лучше бы, конечно на чьем-то учиться но раз не могу на чьём, на чужом буду на своем что делать короче он вам будет просто придерживать натянет сейчас стрепу и просто будет или даже сейчас натянет чтобы она чтобы она была в натяжечку ага, чтобы нагрузился эту сторону и тот будет отъезжать пытаться да ребята вот это у меня вот это я ошибку совершил с обочины съехал. На обочину здесь вот она. но ну, то есть прям буквально пару метров, а дальше вот такая она. Поэтому я не мог здесь стоять. Здесь небезопасно. Здесь машины ездили, летали. Это сейчас снег. Снег выпал и дорогу в 80 там перекрыли. То есть она перекрытая, поэтому так мало машин сюда. Понятно, да? Поэтому до этого было очень много машин. Такие дела. Пойду посмотрю, что там, как дела обстоят. Он хочет еще что-ли поднимать. Итак, ребята, сейчас самый ответственный момент. Надеюсь, камера у меня в этот момент не сядет. В общем, тот держит сзади, сверху, чтобы трейлер не перевернулся. И лебедкой подтягивает. А вот этот зацепился и все, и сейчас будет выезжать на трассу пытаться. Пока все отлично. Пока все отлично. Я как будто ему по рации говорю. Давай, давай, давай, чувак. Не переживай. Тот, видимо, поддерживает и ему в зеркало говорит. Сейчас ему переезжать надо будет скоро. Тому. Да, все. Тому надо переезжать. Сейчас тот переедет, натянет лебедку и снова поедем. Такой план. Так, ребята, все проверили. Пытаемся ехать дальше. Или не пытаемся, а просто едем дальше. Едем дальше. Все, он уже без всяких эмоций потихонечку, потихонечку выезжает на трассу. А, они вместе едут, тот тоже трак едет. Вот чуть-чуть и -чуть было бы хорошо еще, потому что лендинг-гиры вот эти вот, они бы, они бы встали тогда на асфальт и уже было бы безопасно. Пока нет, пока он накоренен еще сильнее даже, но это не повод паниковать. Они в первый раз хотели вдвоем поехать, но вдвоем это небезопасно, потому что он не может контролировать натяжение лебедки. Поэтому он остается там, контролирует натяжение. Он немножко приподнял трейлер, чтобы лапка вот этого лендинг-гира, она не задевала асфальт и вот сейчас, когда хотя бы лапки эти все будут на асфальте то уже будет, можно будет немножко выдохнуть так, пока все идет хорошо он, он подъезжает, тот натягивает чтоб трейлер не перевернулся. он отъезжает, тот натягивает снова пока все отлично ага, ага лапка уже там уже легче уже легче едем дальше Та сторона просто невероятна. Наверное, на полметра, ребята, поднято. Вам не видно. Я подойти ближе не могу. Потому что небезопасно. Все, отлично. Идем проверять и потом снова ехать. Тот водитель убрал страховку задней части. Значит, они уверены, что трейлер не перевернется. И значит мы сейчас поедем. Очень хочу в трак, ребята. Замерз, невероятно. Просто сил нет. А! И ноги еще, кроссовки-то летние, я не думал, что так случится Теперь буду иметь полный наряд Так, уже хорошо, ребята Потому что половина триллера стоит на асфальте Асфальт выше, чем обочина И так или иначе, просто триллер упадет на асфальт Но ничего страшного, катастрофического или катастрофичного не случится Окей Все, выезжаем, колеса выезжают, выехали Все, выехали на асфальт все, сейчас диски ушатываются, слышно как. Все, ребята, мы победили. Вытащили они меня на трассу. Полосу одну закрыли. Аварийки выставил, подключил свет. Сейчас все теперь у меня горит, мигает со всех сторон. Поставили сначала деревяшки, потом я под эти деревяшки заехал. Сначала опустил э -э, свое Air break, это называется, подушки. Подушки опустил, заехал, подушки поднял, деревяшки вытащил. Все. Теперь у нас есть плотная поверхность, на которую завтра будут мне менять колеса. А я, может быть, даже с утра подготовлю все кратиком. Здесь аварички, здесь все хорошо. Мигают, и там тоже стоят мои треугольники безопасности. Отлично, ну да. Половину полосы закрыл, правую, но это не страшно. Это не страшно. Кому платить, непонятно. В общем, я встал сейчас немножко поровней. Соединил свой трак с трейлером, встал поровней. Вот здесь ровно идет, где-то вот здесь идет полоса как раз. И вот я на ней встал. Почему я не встал тогда, странно, да? Ну, наверное, просто хотел встать безопасно, чтобы машины здесь рядом со мной не проезжали, но буду знать на будущее, что это так не работает. Сейчас, ребята, я уже знаю примерно, сколько будет стоить все это дело, а вам расскажу буквально через 10 секунд, когда получу бил. Так, ну что, ребята, ребята, помощнички мои разъезжаются, все, один, второй. Спасители мои Короче говоря, о самом интересном, о самом главном, важном и грустном в то же время Но на самом деле не грустно, потому что я готов, блин, был любые деньги заплатить Потому что, ну, никаких перспектив Что я думал делать завтра, давайте, вначале Я думал, что я завтра возьму все тачки, сгоню, если будет хорошая погода И буду вот этими огромными домкратами, которые я купил, кстати, надо сдать Потому что я ни раз даже не пользовался, реально не открывал даже Сдам обратно Думал, вот этим буду огромными домкратами, буду поднимать, пытаться... Что-нибудь у меня получится. Ну просто шансов больше никаких было. Сегодня случайно позовем в тоби компанию, а один говорит: я работаю, тогда, второй говорит, ну, могу через час приехать, я не могу тебе вытащить, могу просто приподнять. Я говорю, хорошо, приподними. Я думаю, приподниму, положу деревяшки. а деревяшки кучу, блин, ездил по, -по, -по помойкам, собирал. Деревяшку подложу туда, соответственно, он встанет более-менее ровно, но если не ровно, криво, но я заеду, ничего страшного, подцеплю и уже выйду. Потому что если я подцеплю на своем траке, у меня вот это вот fifth wheel plate, вот эта большая штука, я не знаю, как объяснить, ну, то есть поняли, да, за что цепляю? Она большая, и, соответственно, если она туда влезет, то трейлер маловероятно, что он перевернется, если только с траком, потому что он не может один перевернуться, он может только с траком, а это маловероятно. То есть, если бы я соединил, то я мог бы выехать. Или если бы я не отсоединял. Зачем я отсоединил, непонятно. Ну, как бы понятно, зачем я отсоединил. Ладно, мне за колесами реально ездили. Мне нужны были колеса. Вот, поэтому. Эвакуатор один приехал, говорит, давай еще втором позвоню. Я думал, ну блин, их не смущает, что уже ночь. А оказалось, что ночью им еще лучше работать. Во-первых, у них света много везде. А во-вторых, машин меньше. Но сейчас трасса вообще перекрыта туда дальше. И поэтому машин здесь совсем практически нет. Вот я один стою. Что делать, ребята? Полный бак бензина. Не переживаю по этому поводу. Аккумуляторы заряжаются на трейлере. Аварийку включил. Стою на ровном месте. То есть я уже не наискать стою. Я уже на асфальте стою конкретно. Правую полосу занял. Сказать, что это совсем безопасно, но ну, неправильно. Но поскольку трафик небольшой, в принципе, это, это допустимо, я думаю, нормально. Полиция, может быть, приедет, узнает просто как обычно, как сегодня она приезжала тоже. Типа ты позвонил, все нормально, к тебе кто-то едет на помощь. Помощь тебе не нужна, не нужна. Может быть, только в этих целях, с этими целями. А в другом, в другом случае меня наказать здесь не могут. Короче говоря, что, как вы думаете, ребята, какая была стоимость? Напишите в комментах предварительно, а потом поговорим. Короче говоря, один трак приехал, тянул, тянул, не получилось. Точнее, он даже не тянул, он пытался туда-сюда, но он реально бы не справился, потому что здесь реально нужно было два. Я не знаю, понятно ли вам было что-то из видео, но для меня все очевидно. Он, он начинает его тянуть, поднимать, он... Хочет трейлер, хочет прям вот перевернуться. Поэтому он берет с другой стороны, начинает его тянуть, поддерживать. Ну, то есть, такая, блин, я не знаю, хирургическая работа. Молодцы, конечно, ребята. И вот этот, честно говоря, не очень он профессионал, который первый приехал. А второй мужик постарше, или 50, наверное, он прям шарит геометрию, видимо, хорошо в школе учил. Еще откуда, куда покатится, как, как пойдет, куда накрени, накрениться все шарит, ему там указания дают, хотя они из разных компаний вообще. Он ему так, иди туда, давай, подтащи, подъезжай, сюда заезжай. Ну Короче, прикольно. В итоге сумма, он мне говорил вначале, ну, меня, меня влюб... ну то есть, реально меня любая сумма устроит, потому что, ну, что делать, что еще делать, непонятно. Да, мне на... ну, надо работать, э... ну, даже дело не в работе, не в том, что даже клиенты ждут, а они ждут, это понятно, это уже, уже не нормально, с другой стороны, трасса и так перекрыта, поэтому я далеко бы не уехал, то есть, по этому поводу я не парюсь. Парюсь лишь о том, что, ну, мне что, жить, что ли, здесь оставаться? Понятно, что я могу ездить в кафешке, могу питаться, ну, ну как бы это ненормально, да, Я на трассе у меня трейлер стоит, я за него переживаю, за трейлер. Понятно, что все застраховано, но... Ну, то есть, это ненормальная ситуация, я не могу так э, легкомысленно к этому всему относиться. То есть, если бы это была не моя техника, знаете, это вопрос к вопросу о том, ну, что ты там, года развиваться, давай траки покупай. Но ребята, для того, чтобы покупать траки, для того, чтобы развиваться, если ты хочешь это делать с умом, да, то ты должен иметь такую хорошую подушку безопасности, как говорят, хорошие деньги, потому что вот в этом случае любой водитель бы, ну не любой, но из, многие из водителей сказали бы, слушай, иди так к черту, ты хозяин, давай, давай суетись, звони, там, это, мне это не надо. Вот как я сегодня суетился, звонил, туда, туда. Мы не можем, упрашивал, эти приедут, эти не приедут. Плюс они злятся, когда ты двоих вызываешь. Я говорю, да я вам обоим оплачу. Вчера говорю, я тебе Павел оплачу, и тебе и тебе я оплачу. Лишь бы сделайте мне это быстрее, готов заплатить вдвойне. А они злятся, типа, а что ты того позвонил, а что ты тому позвонил? Да блин, чего вы злитесь, ребята? Ребята, не ссорьтесь, давайте жить дружно, короче, я им говорил, но они решили поссориться, они обиделись, оба. Работа вся вышла на мне сказал вначале, на, ну, может быть, тысячу или, может быть, больше. Короче, полторы штуки, полторы штуки. Я не знаю, много ли это мало, для меня это... Ну, нормально, потому что, ну, как, все значит, много ли мало? В моей ситуации это немного, это не мало, это столько, сколько сказали, столько я платил, правда? Поэтому вот он что тут пишет, рейты свои. Это, а, тому видимо, 900 баксов, да, первому 900 баксов. Хотя нет, это, наверное, одна компания, потому что Nambu 5, на "Nine" написано. То есть 9 трак, типа, и 9, и 5 -й трак. И вот он пятому траку 900 посчитал, а девятому траку 600. Я ему еще чивы дал 150. Наличкой. Он не хотел брать, этот не надо, не но ну, Я думаю, что у них везде видеокамеры, потому что траки новые, все четко у них, везде свет горит. Куча видеокамер. Я в кабину сел, офигел! Хотел вам снять, но он, ну, при нем неудобно было. Ну короче, нормально такой американец говорит: что-то откуда? Я говорю, из России, откуда? Я думаю, ну, я всем скажу, Саратов или Ершов, да, вряд ли он памяти. говорю, из Москвы. О, Москва, круто! Я говорю, никогда не был в России, я был в Германии, я был там везде, везде, везде. Не, в России никогда я очень хочу в России. И кстати, это второй американец, который говорит: Хочу в России. Он говорит, как Россия? Ну, я, конечно, ему не стал говорить. Но а, я ему сказал, что Россия красивая страна. Он говорит, Москва это очень красиво, правда. Я говорю, очень красиво. А сколько там живет людей? Много? Я говорю, 10 миллионов. Я не знаю, 10 не 10, наверное, 10, может, больше. Я говорю, 10 миллионов. 10 миллионов. Вау! Очень много, очень много. Я никогда не был в России, я очень хочу в России, я побываю там обязательно. Я говорю, молодец. И сегодня, когда я там крат покупала, ребята тоже мне говорили. Блин, никогда не были в России, обязательно посетим Россию. Так что, видите, ребята к вопросу о том, а какое мнение у американцев о России, о русских? Ну, вот такой. Просто американцы слышали о том, что это красивая страна и хотят ее посетить. Ребята, очень долго говорю, но вот такие вот у меня эмоции, поэтому по всей видимости уже теперь понятно, что весь этот ролик посвящен... Ну, еще, еще кстати, вопрос не закрыт, да, и завтра мы будем продолжать мою борьбу, вот, но с моим трейлером. Но по всякому случае, случаю, как бы на правильном пути, по крайней мере, уже я стою здесь, и я думаю, что это ну, это большое дело, это самое большое дело, но пока из затрат такие, полторы эвакуатор, тысячу шины, и, соответственно, ну, я вам рассказывал, да, две с половиной. Сколько завтра возьмут за замену всего этого, я не знаю, но ну, я не думаю, что там дороже 500 баксов. Ну, то есть, где-то 3000 баксов мне вышла вот эта вот история, и где-то дня 4 выше, Ну, еще, опять же, сложно загадывать, потому что ситуация еще не решена, еще не все, не все понятно. Но, ну, вот такой вот у меня будет опыт. Что же делать? Ну, что, на себя ругаться, что ли? Не надо на себя ругаться. И это интересно, во всяком случае. Мне, мне правда это интересно. То есть мне интересно с чем-то сталкиваться и самому эти вопросы решать. Потому что вот когда ты находишься в России, ну, там понятно, может кому-то позвонить, куча друзей, там кто-то тебе поможет, подъедет, да. А, там Папе можно позвонить, да. А здесь ваш папа и мой папа ничего не решает Ничего не решает Ничего невозможно сделать. Ни другу позвонить из России, ни самому крутому чуваку из своему из России какому-нибудь супер другу крутому. Нельзя позвонить. Ну, можно, но он ничего не решит. Вообще ничего не решит. То есть только ты сам, потому что только ты сам знаешь, где ты находишься. Вот я, например, не знал, где я нахожусь, но сейчас я узнаю. Майл маркер 11 I AD West. Я еду по I -AD, I AD, это трасса I-80, а я еду на West, а Mile Marker 11, 11, маркер. То есть я теперь знаю свой точный адрес, я каждый раз звоню, говорю, алло, они говорят, а вы где вы находите? Я говорю, Mile 11, AD West. Они говорят, окей. Так что вот эти ситуации позволяют тебе решать, ну, как бы во-первых, как-то проще относиться к проблемам, да? А во-вторых, понимать, что ну, Вообще-то, да, твои проблемы никого не интересуют. Твои проблемы никого не интересуют. И они нафиг никому не нужны. То есть ты их должен сам решать. Сам попадаешь в эти ситуации, сам решай, сам оценивай свои риски. Боишься в таких ситуациях? Ну не езди, сиди дома, запрись. Ну, что, запрись, и такие ситуации точно не будет происходить. А раз уж ты пошел на такую работу, то, пожалуйста, имей в виду, что такие ситуации будут случаться. Это меньше из бед, честно говоря, да. Даже из тех бед, которые я вам сегодня показывал, который может случиться с людьми. И переворачиваются, и разбиваются люди, и чего только не случается. Поэтому это все вот такие пустяки, да. И зато, как потом будет хорошо, когда я буду где-нибудь на лазурном берегу лежать, ножки опущу в океан, буду греться, загорать и просто вспоминать и говорить, блин, напомнишь, да, сам себе или кому-то из друзей. У меня была такая ситуация. Сейчас эти видео покажу. И на ютубе включаю это видео. Я вот там мерз, ходил, замерзал, не понимал, что делать. Решил же вопрос. Решил. А ты так можешь? Все, ребята. Буду пить чай. У меня есть салатик. Сейчас салат на вечер съем. И, наверное, ну не, наверное, очевидно, я буду спать, конечно, здесь сегодня засыпать. Завтра утром буду звонить в Тайршап, чтобы они приезжали, заменяли колеса. Такая идея.